Скользи, беги, прыгай и прокладывай свой путь сквозь чудесный мир The Catch В многоцветной мире бабка, собака и пара противных ворон будет все время вам мешать Это было завлекающее рекламное описание игры от разработчика В App Store оценка приложения почти 5 звезд из 5 Загружаем Та-дам! И что же нас встречает в детской игре? Реклама казино. Ведь именно это нужно нашим деткам. Не хватает только Блэк Джека и... Ну да ладно. Сначала видим чудный ролик, где наш жирный корявый котик с мутными глазами мечтает украсть сосиску. Мы ускорили ролик, чтобы сделать его чуточку динамичным. Какой пронзительный взгляд. Просто жуть. Короче, у коты ничего не получается с сосиской. Он ее не смог украсть и дальнейшее бесконечное вегство от бабки и ворон в общем не имеет смысла. Кот ничего не украл, можно ведь и простить, но нет. Чудесный мир кэч не взлюбил нашего тостенького кота, и на протяжении всей игры бедная животинка вынуждена куда-то бежать, бежать и бежать, собирать какие-то фрукты, предметы, бессмысленно метаться то влево, то вправо. Управление, мягко сказать, неудачно, не всегда жесты принимаются как можно. И наш КТ часто падает, врезается в стену, и на него нападают две вороли. Почему они его преследуют, тоже непонятно. Да, иногда вскакивает на весь экран реклама, но мы не удивляемся. Чтобы играть в эту игру, у вашего ребенка должны быть стальные нервы, ну или он должен быть слишком мал, чтобы что-то понимать в сути этой игры. Если у этой игры вообще есть суть. Приложение скучное, однообразное и неинтересное. Не рекомендую. Итоговая оценка 3 из 10. На этом спасибо за внимание. Смотрите наши видеообзоры на канале YouTube. Всем удачи и приятного дня!